Продолжим. Значит так, глава правительства объявил выговор мэрам Бишкека и Оши. Дальше. Премьер-министр объявил выговор ряду чиновников. Дальше. Джан Торос посоветовал главе МВД не заниматься процентом процентоманией. Да, вот так вот и Я представляю, да, он купил себе такие кожные сапоги, хлыст такой, да. ходит У -у по коридору. Худеешь вы там, как отчет. Злой такой. Не, ну действительно, да, какой-то вот он прям сердитый, я бы даже сказала злой, знаешь, вот есть доктор зло, а это, наверное, премьер-зло. Ходит такой зубами скрипит на всех рыках, да? Почему не решили вопрос о финансировании? Ну так мы же это, ну там, как, там, в общем, там как получилось Выговор! что? Вот ну, по моим подсчетам, около 40%. А вам бы я посоветовал вообще не заниматься процентологией. Мне кажется, я знаю, в чем причина. Так. А ты вообще молчишь? Просто обидно, понимаешь? В смысле? Ну, в каком смысле? Ну вот смотрите. Премьер-министр Японии ездит на велосипеде. Ну, ездит, кстати, да, он ездит. Премьер-министр Великобритании, он показывал, ездит на велосипеде. Просто. Даже премьер-министр Зимбабве ездит на велосипеде. Ну, там конечно, вынужденные меры, но тем не менее ездит же на велике. я не пойму, к чему вы клоните оба. Но... Это почему он злой? У него велосипеда нет, понимаешь? нас да. да. Поэтому, уважаемые телезрители студии 7, нет. если у вас вдруг на балконе завалялась там старая кама, пожалуйста, давайте сделаем, чтобы наш премьер-министр немножко подобрел. А помните случай, когда Турция на 50 миллионов выделила, а он? И что он? Пошел себе кеды купил. <свят> а всем остальным индейскую народную избу нарисовал. Фиг вам назвать. <свят> Я думаю, что пора остановиться. Yeah. Мне новости за рубежа. Okay. За счет введения налога на марихуану mm -hmm. в Колорадо mm -hmm. отремонтируют школы. Радует нас портал RBC. Все это, наверное, проходило под лозунгом: Мы курим во имя светлого будущего наших детей. А если с помощью марихуаны они там школы делают, я представляю, на Герыческую там, Универе можно. Как говорится, заплати налоги и живи смешно. Нужно брать пример. Вот смотри, такой налог вели. Старые ну, школы отремонтировали, новые построили. Вообще проблемы решаются, понимаешь? А тут бюджета нет. Вообще <свят> таким образом можно многие проблемы решать. Вот, например, каждому, кто курит марихуану, прикрепить, ну, по пенсионеру, скажем. Угу. Пожалуйста, решили да, проблему. Да, да. Отличное решение. Возле подъезда бабушки сидят, <свят> грустные так, всегда. Да. А тут никого наркоманом не называют, раз... Второй сидят, солнце радуется, веселенький, настроение да, да, бещь. Рыгий ночи, да, ты покуришь. Пройдет наркоман, они такие, вот он, наш налогоплательщик. Да, да, да. Наш, да. Ну, а на самом деле у нас такая система уже давным-давно внедрена. Более того, она успешно действует. Функционирует. Функционирует, конечно же. Все нарушители УК работают на государство. И приносят пользу под лозунгом «нарушил УК». От работы в ЖК. А коррупционер вообще так? Э, всем кому не попадет помогают. Ну. Во всех госструктурах подрабатывают. Да, а, ну да. Это как-то неправильно, честно. Да, говоря. что неправильно. Вот какую-нибудь музыку дать такую. Лирическую. Василий, элегию. Пойдет? Да, вот вот грустно, да, точно. Неправильно, что эти грязные деньги тратятся на детей. Как-то это неправильно. Да что, неправильно? Я ну, считаю, нет. что эти деньги должны тратиться на виски и поки.